Я Валент Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Вера в Бога». Для меня это очень интересная важная тема. Я хочу поговорить с вами не о вере в Бога, а о вере самого Бога. Так вот, во что верит Бог, как вы думаете? На эту тему можно долго философствовать, но Он верит не вашим словам, а вашим поступкам, как любовь верит не в слова и в помыслы, а в действия. Любое доказательство любви – это действие, поступки. Можно о любимом человеку говорить очень долго, но если вы просто сидите на диване, держите его за руку, смотрите заискивающие в глаза, это еще не любовь, это не доказательство. Доказательство – это поступки, уважение, а главное – забота. Если Бог – это любовь, а любовь – это Бог, значит Бог. И это очень просто, и это очень правильно. Верить лишь поступкам. Иными словами, если вы в молитве, в помыслах, во сне, повседневной жизни что-то Богу обещаете, уж позвольте, доведите это до конца. Держите слово перед Богом, иначе Он не будет вам верить. Если вы человек набожный, религиозный, верить в любого из богов, в любую религию, подумайте. Произнося молитвы, некие обещания, что-то говоря Богу, что-то обещая самому себе. Всегда вы догоните это до конца? Всегда ли вы придаете значение тем словам, которые говорите? Если вы Богу что-то пообещали, выполнять, Иначе это просто слова, в которые Бог, тир и любовь, не верят. Он будет верить тогда, когда вы что-то начнете делать. Если вы говорите, любите людей, докажите и покажите. Если вы говорите, что вы изменитесь, перестаньте говорить, перестаньте болтать наконец. Покажите Богу свою любовь, свое причастие к Богу, свою причастность к жизни и к любви вообще. Докажите, что вы изменитесь. Любое действие либо бездействие, услышанное Богом, Он слышит нас всегда, круглые сутки, должно быть подтверждено действиями, иначе это пустословие. Это разговоры абсолютно никчемные. Вопрос. Имеете ли вы моральное право и духовное право просить у Бога любви, прощения и помощи, если вы никогда не держите слова, и ваши молитвы – это всего лишь ритуал, не подтвержденный никакими действиями. Подумайте над этим вопросом.